привет сегодня мы будем готовить скумбрию в томатном соусе с чесноком это очень быстрое блюдо готовится 20-25 минут даже проще чем есть у меня рецепт рыба на луке очень вкусное блюдо кстати под видео будет ссылка приготовьте обязательно тоже очень вкусно значит нужна сама рыба нужна соль я буду использовать черный перец я практически всегда использую у меня приправа для рыбы вот такая вы можете использовать любую другую вот ну желательно чтобы это было с орегано и Взяла вот такой томатный соус. Вы можете использовать просто помидоры, просто томатную пасту. Добавить туда чеснок. Можете лук добавить, хотите добавьте, хотите нет. Ну, в общем, у меня вот здесь соус, здесь с добавлением чеснока и лука. Идем готовить. Рыбу нужно посолить слегка. Смотрите, если вы будете брать этот соус, вы его попробуете, он может быть достаточно соленым. Чуть-чуть присолили, поперчили. Теперь идем к сковородке, наливаем сюда буквально две столовые ложки растительного масла, включаем огонь, выливаем томатный соус. Если вы будете готовить отдельно с помидорами, вот в это масло вы добавляете чеснок, слегка его обжариваете и только потом добавляете помидоры. И вот этот соус нужен, должен закипить это рубленые котлетки из куриной грудки очень вкусно рецепт есть Леша оставит ссылку соус закипел ну, там для меня не не так ярко выражен чесночный привкус поэтому чеснок мы в свежем виде не едим поэтому вот такими кусочками я положу соус должен быть вкусный, перченые соленые в общем вкусный. и сюда мы опускаем нашу рыбу вот так сверху ее тоже покрыть соусом все теперь сюда сверху мы насыпаем или орегано или приправу для рыбы как достаточно щедро примерно столовую ложку вот так все делаем огонь на минимум накрываем крышкой и готовим 20 минут Итак, прошло 20 минут. Открываем крышку. И вот такая красота здесь получается. Выключаем, даем настояться минут 10-15 и можем приступать. Вот такая рыбка получилась. Пробуем. Очень вкусно. Это такой быстрый, на скорую руку рецепт, и очень-очень вкусно. Всем рекомендую приготовить. Это, в общем-то, на чередование можно использовать. Всем приятного аппетита! Худейте с удовольствием! Всем пока!